Доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я вам буду рассказывать еще об одном сервисе, так называемом Popster, который помогает нам анализировать контекст в различных сообществах в ваших социальных сетях. Итак, давайте приступим к... А как я и говорила, подобные сервисы являются платными. Нам предлагают попробовать бесплатно. Бесплатно нам дается попробовать, нажимаем на тарифы, да, 7 дней. То есть, пожалуйста, пробуйте и решайте, нужно или не нужно вам платить в данном сервисе. Я уже активировалась. Активация очень элементарная. С помощью своей социальной сети, в частности ВКонтакте, вы можете выбрать любую социальную сеть. Вот здесь горит зелененькая, значит я пошла э, через э, свою страницу ВКонтакте и поиск всех постов будет именно в странице ВКонтакте. Что нам предлагается? Ввести в данное поле название, допустим, адрес любой группы. Мы можем URL ввести, можем написать какой-то хэштег и нажать кнопочку «Найти». В этом случае у нас будут выгружаться сюда э, различные посты именно либо по хэштегу либо по названию группы и так далее давайте попробуем по названию группы Итак, что мы делаем да мы заходим в группы до да, поиск постов например бизнес мотивация у нас открываются посты и давайте выберем какой-нибудь пост ну, вот допустим вот этот, вернее, группу, да, что нам нужно сделать? Нам нужно скопировать адрес этой группы и ввести вот в эту строку. Найти. Затем выбрать. И эта группа покажется вот здесь внизу у вас. Вот она. Здесь вы можете, да, загрузить несколько страниц одновременно, кнопкой плюс, да, добавляете нужное сообщество, Крайне выбранным. Кнопка «Выбрать» сбрасывает подборку и заменяет отмеченные страницы. Дальше, что нам нужно сделать? Загрузить. Либо выставить э, указанный период, да, либо не выставлять указанный период, а просто загрузить посты. Вот таким образом э, загрузка пошла. Дальше, э, смотрите, вы видите, что у вас уже много постов загрузилось. Вы можете остановить. Можете полностью все загрузить посты. Но я, в общем-то, остановлю, чтобы не тратить ваше и мое время. Вот так вот у нас выгрузились посты. Вы можете по лайкам, по репостам их отсортировать. да? Ну вот, давайте поставим на репосты. Итак, вот 756 репостов, 471 и так далее. Смотрите, почему по репостам я больше всего люблю посты да, отслеживать. Потому что если человек на свою социальную страницу сделал репост какого-то поста, то он действительно ему интересен. Не просто лайкнул, а именно сделал репост. Что давайте, ну, давайте оформим, да, свою социальную сеть. Ну, вот, допустим, вот этот вот репостов в 295, в общем-то. И есть у нас какой-то текст, да, даже тут музыка. Хотите, делаете музыку, хотите не делаете, это уже лично ваше дело. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю э, сохранить картинку или сделать скриншот и сохранить специально папочки у вас для постов. Да? Далее, что вы делаете? Э, выделяете. То, что вы хотите написать, если вы хотите точно такую же запись сделать, да, то вы ее выделяете и копируете. После чего заходите на свою страничку, выбираете, что у вас нового, вставляете, можете дописать это хэштеги, нажимаете на фотографию соответственно да, и выбираете ту картинку, которую вот с книжкой вы сохранили. И дальше публикуете пост. Вот таким образом. Что можно сделать здесь еще? Обращаю ваше внимание. Можете вот таким образом. То есть, если вы сделаете так, как я вам сказала выше, это будет пост от вашего имени на вашей страничке. Можно сделать вот таким вот образом. Поделиться. Давайте посмотрим, как эта запись будет выглядеть, если вы поделитесь на своей страничке, например, ВКонтакте. Поделиться. Далее сюда вставляем. То, чтобы э, текст, какой вы, да, взяли, сохранили. И отправить поделиться на вашу страничку. Давайте теперь пройдем на нашу страничку, обновим, а, он уже автоматически обновился. Что получается? Текст э, написан как бы от вас, но э, картинка, да, имеет э, ссылочку на данную группу. То есть, если вы нажмете, да, то вы попадете как раз на стену вот этой вот группы. Поэтому я вам рекомендую именно э, сохранять в первом варианте. Да, как я говорила, выделили картинку, вы либо сохранили как картинку, да, либо сделали скриншот. Скриншот лучше делать, мне больше скриншоты нравятся. Вот, вот таким вот образом. Ну и, и ради бога, пользуйтесь э, если вас платная версия устраивает, можете пользоваться, платить деньги платной версии. Если платная версия не устраивает, то имейте в виду, что у вас активация всего лишь на 7 дней. Так, Сейчас еще покажу, как, допустим, если вам не понравились да, посты или у вас закончились посты, и, в общем-то, вам вот эта группа сейчас уже в данный момент мешает, вы можете ее просто-напросто удалить, сбросить. Да, все, У вас все чисто. И вы можете открывать и искать следующую группу. Что ж, дорогие друзья, если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!